Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель школы Наталья Пугачевой, консультант веншуй, Бадзе и цемень друзья И сегодня в рамках рубрики о цемень» я покажу, как я делаю прогулку по цемень. Сегодня у нас 22 июля 2019 года, и я двигаюсь на юг, в южном направлении, для того, чтобы активизировать мистика и для того, чтобы активизировать ворота рождения. Пока еще у нас сезон огня. Активизация должна быть сильной, поэтому я хочу рассказать вам об интересном наблюдении, наблюдении которое сегодня произошло. То есть еще до момента выхода из дома, то есть до начала активизации, я стала выписывать э, манифестации, которые мне нужно э, увидеть сегодня во время этой прогулки. И одной из манифестаций было, э, сейчас прямо зачитаю, Услышать, что кто-то заколол себя ножом. И в то время, как я писала эти манипестации, вот на листочке, вот они у меня тут на листочке выписаны, параллельно у меня дома был включен телевизор. И я слышу, что кто-то начинает рассказывать о каком-то преступлении. Думаю, ну, наверное, что-нибудь сейчас расскажут. Взяла телефон и записала кусочек видео. Вы его сейчас можете увидеть. И услышала, как человек, который рассказывал об этом преступлении, как раз не говорит о том, что я там кого-то заколол, да? а он говорит, что я увидел, пришел и увидел человека, который уже лежал с финкой э, в теле. Вот. То есть кто-то уже был заколот. Поэтому манифестации уже начали работать до того, как э, я вышла из дома, и так часто бывает. Нет, То ну, есть по мы, когда синхронизируемся с семей, Конечно, я уже практикую давно цеменью, уже давно хожу в прогулки и поездки делаю для того, чтобы повысить свою удачу. То есть, когда мы синхронизированы с этой техникой, то, конечно, пространство начинает быстро отвечать на наши запросы. И уже в момент даже выписывания манифестаций, в общем-то, они уже срабатывают. Вот такое интересное наблюдение. Я выписала еще разные другие манифестации. И вот сейчас иду, наблюдаю, как это будет все происходить. И также вот еще одной манифестацией встретить чел... а, Так, так, так, так. Человек в белой или цветной рубашки пройдет мимо. И вот, пожалуйста, я вам сейчас это все запечатляю То есть мы, когда синхронизируемся... Как вы видите, мимо меня прошел человек. В такой яркой цветной рубашке, не заметьте, было невозможно. А, вот так работают манифестации. Друзья мои, в большом пакете активизаций, которые мы рассчитываем для вас на каждый месяц, вы можете найти много полезных прогулок для различных задач. Например, для увеличения дохода, улучшения отношений и здоровья. Давайте гулять вместе и повышать нашу удачу. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайк и пишите в комментариях под этим видео, ходите ли вы в прогулки по Цемень для привлечения удачи и видите ли вы манифестации. Если видите, то поделитесь, какие. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.